Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы рассмотрим с вами пример применения замещающих материалов для пластологенного происхождения на примере удаления зуба с существующим или получившимся в процессе удаления дефектом. Например, на сегодняшний день это будет дефект в области вестибулярной стенки. Мы начинаем классическое удаление с отслаивания острым методом скальпелем рассечением периодонтальных волокон, соблюдая все принципы от травматичности удаления зуба. После того как мы с вами рассекли периодонтальные волокна, мы приступаем к отслаиванию более глубоких структур физоэлектрическим аппаратом и специальной насадкой. Под действием прозвука разрушается три остальные связи, удерживающие зуб. И лунка зубов выглядит более целостной, соблюдая все правила травматичности. Итак, наш зуб готов к удалению. Так как это однокорневой зуб, мы его люксирующими движениями Вращающимися просто вывихиваем и достаем. Зуб мы удалили. А теперь мы приступаем к формированию принимающего ложа для островозамещающего материала. Сначала мы оценим с вами дефект на вестибулярной стенке. Для этого нам придется откинуть лоскут. Я рекомендую вам делать вертикальные разрезы для послабления, для перемещения будущего ткани, для того, чтобы откинуть лоскут, с дистальной поверхности от дефекта. Соответственно, менее видимым глазом у пациента зоне, если это, конечно, возможно. Сейчас мы с вами производим отслоивание лоскута вестибулярного острым методом, скальпелем. мы начинаем уже визуализировать дефект. Дефект, скорее всего, был первичным. Это была первичная дегесенция костной ткани с вестибулярной стенки. Такое очень часто выражено у человека при ортодонтической патологии.